Всем привет, дорогие друзья! И хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снеп от Марвел. Сразу же в поединок. Сразу же. Года of the year. Ну, хорошо. Так, у нас есть морда. Так, здесь нельзя разыгрывать карты. Плохо, что нельзя. Морду сейчас куда-нибудь сюда поставим. Так, начинается, начинается вот это вот новое. Блин Добавляет По карте ниндзя, да? Ну, в принципе, Киллмонджер есть Можно уничтожить, но он сейчас, наверное, Дедпула Будет ставить, скорее всего Слушай, как ты мне дорог вот с этим вот Ну да Все это, ребят, предсказуемо Так... Вау. венам. Ха-ха-ха-ха. Ну что? Подожди. А если я... Он, наверное, сделает вот сюда Вот киллмонжера поставит, скорее всего, ребят Я сомневаюсь, что он туда будет его влепить Хотя он может Не киллмонжера, а он может поставить сюда и карнейдж Даже вот так вот Знаешь, килл-монжер мне пока не пригодится. Добавляет и прибавляет к себе их силу. М -м -м. Да что ты, как ты мне дорог. Ага, ну что же. Этого паренька пора уничтожать, я так понимаю Да, Джессика, конечно, немножко Нехорошо получится Может быть, сейчас нехорошо Может быть, надо было подождать, пока он Венома использует А потом ставить Шанг-Чи А, все нормально Всё хорошо. <смех> <смех> так, а, а как ты хотел, парень? У нас только так, и никак иначе. Блин, у нас не сработает, да? А давай так сделаем. Понятно, сдался. <смех> Ай, как же она <смех> Лопухнулся-то Мне понравилось Просто Со своим Веномом Так, что у нас тут на улучшение идет Кто у нас хочет опять улучшиться Вот, вот ты мне объясни, а? Морда что? Нет. Нет, морда хочет улучшиться, но нам не хватает кредитов. Так что давай-ка, наверное, накапливать. Потом еще сделаем, наверное, еще дополнительное задание. Некалин. Я обожаю, когда выпадает 2, 3, 3. Замечательно. Постоянные эффекты здесь удвоены. Уничтожает все карты Постоянной стороны Проигрывающей, точнее, стороны А вот тут ты, парень Обделался, я тебе скажу Тут будет седьмой ход а, Ну что, я поставлю киломонжера, наверное, сюда, да? Уничтожим у человечка-муравья Да, пора снепаться, наверное. Пора снепаться. Давай ставим. Онга. Джессику поставил. Ну, допустим. Допустим, поставил он сюда Джессику. Но мы можем тоже поставить Джессику сюда, верно же, мы Джессику поставим сюда. Так, поехали. Он через Одину, да, решил сыграть И последний ход Так, у нас это два Это пять, блин, у нас четыре надо Давай я сделаю вот так, наверное. Ну. До свидания. До свидания. Он взял, запечатал, да? Как бы они получили бы вражеские карты по две силы? То есть, понимаешь, да? Здесь бы было бы 6, и здесь бы было бы 9. Он бы меня вынес, а он запечатал. Сам себе, короче, подпортил все. Круто. Так, давай забираем здесь кредиты. 300. Так, ну тут уже побольше. Карт, которые хотят у нас улучшиться. Так что, я думаю, найдем сейчас что-нибудь. О да, давай. Новое. Блестящий логотип. И 6 баллов мы получаем. Ах ты, чуть-чуть нам не хватит, да? Нам чуть-чуть буквально не хватает для того, чтобы а, получить коллекционера сундук. Слушай, а что это за карта такая новая? Мастер Молд. Новая карта, 2.2. А что она? М -м -м, учить больше. Интересно. Что она делает эта карта? Почему 2.2? Так стоит мало. А выглядит такая, знаешь, как будто моща там прям настоящая. О, да. Ну давай морду поставим. Санспот. Так, мне надо как-то будет санспота-то уничтожить. Прям вообще не в тему. Блин, если киллмонжер мне не выпадет, это а будет... Здесь нельзя разыгрывать карты. Ай-яй-яй. Что мне мне прикажете делать? Пропущу я ход, наверное. Угу. Как-то. Прям совсем, ребят, нерезонно Я не знаю, что делать. Давай так поставим. Мистер Негатив, да? Поставлю сюда Вонга, наверное, и... Человека-муравья. Так, он Вижна взял. Ну что, последний ход, ребята. Блин, Киллмонжер. А если я поставлю дума Давай смотреть И это все Ну и до свидания тогда парень Тогда до свидания. Та -та -та -та -та. Я понял. Я понял, что у него тоже вон был. Что он хотел прокрутить с помощью него. Но он не успел. А мы забираем награды. Так. И так. Плюс еще здесь сколько кредитов? 200. Итого у нас 300, да, получается? 355 кредитов. Соответственно, нам хватает для того, чтобы... Прокачать карту И, соответственно, получить Сундук коллекционера Морда, ты готов? Морда всегда готов Блестящий логотип Ага Тайные коллекционеры? Ну почему, блин, ну почему Жетоны выпадают? Кстати, у нас э, Накопилось, друзья, тысяча жетонов Если я не ошибаюсь А за тысячу жетонов что я могу приобрести? Например, вот эту вот Карты в руках всех игроков будут стоить 4 Ну... Но... Я, наверное, не буду, ребят, покупать ее, эту волну Перебьюсь Единственное, что бы я сейчас хотел сделать, это, наверное Купить дополнительные задания это я бы, наверное, хотел бы. Ну что, поехали дальше. Майпин. Или Майпин. В общем, не имеет значения. Майпин, Майпин. Опять морда выпал меня. Оба игрока его тягивают. Посмотрим. Все, я понял. На пятом ходу вы видите, куда оппонент будет ходить. А вот если он у меня вытянул магнита... Это будет плохо, в руках, ага. Давай так поставим. Пускай выпадает ему морда. Ой, морда. Выпадает карта, которая будет стоить 6 а, Капитан Марвел После финального хода перемещается на локацию, понятно Кладет здесь по руке после каждого хода, блин Да. У чего-то вами, смотрю. Так, копируйте все сырные противник карты на этом ходу на локацию справа от этой. Справа от этой? Но на вашу сторону. Да как ты мне достал, это повторное подключение? Хорош уже! У него там, наверное, мощные карты, что ли, такие Дорогущие, я то понимаю Если выпала вот эта вот По-моему, игра зависла, да, ребят? Ожидание у нас висит Рина поставил, да? Думаю, не сыграл Так, что мне здесь можно сделать? Ну, если я, например, поставлю Вот так А потом еще Вот так Угу Вижу. Кого он туда поставил, я пока не знаю. Агента. Так, Джессика Джонс у него уже не раскроется. Так, предскрыть первые все сырные противники карты на обходу на локацию справа от этой, но на вашу сторону, справа от этой. Давай сюда поставлю Ну и все, мы выиграли Он вытянул у меня этого Я не знаю, кого он вытянул Тут либо дума, либо Красный череп Сто процентов Это мои карты были Так, нам нужно еще ух, Выиграйте карты стоимостью Разыграйте карты стоимостью 3 это Носорог у нас только лишь и Космо Большего у нас там, по-моему, за три ничего нету. Ну вот и чего вот ты мне прикажешь, как вот я тут должен? Здесь нельзя уничтожить карты Три, четыре, пять, шесть только лишь такую комбу я могу разыграть здесь. И, в принципе, комба очень даже не, неплохая будет. Посмотрите сам. Три, 4 5-6. Да. О, Тут даже портал, туннель квантовый появился. С одной стороны хорошо, но... Экспериментировать с ним тоже, как бы, не особо стоит. Я уже убедился. Его можно, кстати, закрыть сейчас. Я, пожалуй, наверное, его и закрою. Хотя, наверное, надо было здесь все-таки менять. Эта карта у него в трубу улетела, одним словом. Так, я снэп сделаю. Ну что, здесь ставим тигрицу потом. Так, ставим тигрицу, а потом в конце уже поставим дума. Ну и в принципе будет нормально. Он меня вот этим пугает, что ли? Я не могу понять. Сдался. Понял, да? Свою ошибку. Жалко, конечно, не 8 очков, всего лишь 4. Матч выигран. Так, сколько нам там? Вау. Ранг. Получается, 18-й, но, по-моему, проходящий Ничего за него нам не дадут И Едем дальше Колода, ребята, рабочая Пока вот это вот В этой мете она держит Ну, по крайней мере, это моя личная Колода, я нигде ее не слизывал Как многие из вас там любят Насмотрится и начинается Ну, единственное, что да, насмотрится И чтобы у вас еще были эти Карты так как у меня этих карт нету Я экспериментирую сам Так, Вера Вольфа, да? Хм. Так, при перемещении сюда карта уничтожается Сажаем эту локацию. Текс. Берем вонгой. Сдался. Он увидел нового, он сразу... Вонга, он сразу сдался. Он понял, что здесь трэш будет сейчас твориться. Он понял. <с Phil> Захотел чего? Энджела? Блин, тут надо, наверное, снепаться с самого начала, чтобы, блин... Кладец здесь... че? А, после пятого хода. Ну, что, выставляем, наверное. Так вот. Так, он должен снэпается. Уверен в себе. Так, ртуть. Первая сыгранная здесь вами карта уничтожается. Уничтожай. Мне Скорпион не особо здесь нужен. Ее же уничтожить сейчас. Что у нас тут за локация? Так, разыгранные здесь карты э, не будут раскрываться до конца боя. Сделаем вот так вот. Колос. Так, да, что он хочет сделать с этим колосом, а? Что он... Он... Он его взял не просто так. Значит, будет... Он будет уничтожать карты. Так, вон, давай иди сюда. Ну, поехали. И это все, что ты мог сделать? Что-нибудь получше-то придумать не мог? <с> эта колода, ребят, вот эта вот. Она уже лет как 300 не актуальна. Ну, это я так образно говорю. Дьявольский динозавр и тому подобное. Просто она уже не актуальна. Она была у меня. Одна из самых-самых первых колод. Но потом я понял, что я далеко на ней не уеду. и Да и к тому же у меня появились новые карты. Поэтому как бы начал... Экспериментировать Видишь, тут еще можно будет, было бы сыграть С доктором осьминогом Но опять же, если человек, например, занимает Три э, карты На одной локации Доктора выкидываешь он занимает четвертую И тогда он не успевает провернуть там свой трюк Например, с тем, с тем же самым, например, карнейджем Или еще что-нибудь Но если нету, то он выкидывает Четыре карты ему То есть, как бы тоже не... Так, Джессика Джонс, ну, Джессику Джонс, кстати, мы тоже уже давно не используем Поэтому мне как бы ее её... Не жалко, что мы потеряли Давай сюда морду поставим Это потенциальные трупики Йонду и вот этот вот Да, я их прям сейчас уничтожу Через киллмонжеры. Так, здесь нельзя говорить карты, которые стоят 1, 2, 3, ну давай вот так вот сделаем Задумался парнишка, я пока снэпнул Мне нужны баллы, мне нужны очки стоит на один ход больше да давай уничтожим эту луку. <вывит> джубили да блин что там у него а про а что я радости о вы так сделаем Ну и можно сделать заподляночку подожди так она 4 стоит это три ну да подожди а если он сейчас сюда поставит этого Он же может поставить. Ну, допустим. Так, перетягиваем. Вот и все. Я думал, что он Одина влепит вот сюда. Но нет, не Одина. вот если бы я туда поставил магнита, он бы его уничтожил бы. Да, он бы повеселился бы там от души. Так, 255 кредитов. Тут чуть-чуть не хватает нам. Так, выиграйте на локации с силой 20 и больше. Выиграйте на локации с силой 20 и больше. Со снеп выиграйте и... Силы 10 им или меньше. Так, ну что, кто у нас тут хочет э, прокачаться? Нет. Килмонжер, может быть? Нифига. Наверное, вот. Да, носорог. Так, подожди, я же. Говорю прокачиваться. Animated. Угу, 50 кредитов еще сверху Нормально Поехали Ну что, наверное, еще пару партий И хорош на сегодня Полит Перот Полит Перот После пятого хода Морду. Опять на уничтожение, да? Хочет играть. Опять он хочет на уничтожение играть. Блейд, Тор. Колин Винг. Понял. Так, ну я, я, я понял, что он собирается, ребята, сделать. В принципе, догадываюсь. <coughs> Хочет уничтожать здесь все к чертовой бабушке. Он здесь хочет все по уничтожать. Так, по карте, которую изначально стоит на один меньше. Поехали. давай сделай так хела, ну давай вернул да блин тут можно мне уничтожить Вот тут, ребят, не получится у меня. Хотя, подожди, не получится. Нет, нифига. Нифига, не хватило одного балла. К сожалению. Тут я немножко, конечно, опростоволохился. Знаешь, с чем? Я на ту локацию, когда... Бросал... Агента Мне надо было не брать Не ставить туда агента Тогда бы не было затрат Так, плюс одна энергия на этом ходу Давайте поставим тогда морду Так, и Так вот сделаем Но второго худа не будет, к сожалению, потому что потому что. Ну, и что делать? Так, ее сила удвоивается Так, Пс. ладно, мистерио. А сколько не стоит? Двоечку, да? Давай вот так вот сделаем Потом ставим вонга И тигра Так, бишоп, да? Где мистерию может быть без понятия, ребят. где он там может быть. Так и в конце дум. Все, затопил. Молодец. Ну, что он там задумался-то? Так, снэпнуть, наверное. Так, Энджел. Тоже думаю у него Так, где-то Мистериум, да? В общем, мы выиграли здесь Выиграли, Мистериум появился как раз На той локации Где и надо Так, аж три задания Аж все практически задания выполнили Так, так и вот так и еще и тут 250 кредитов Ай, красотища Еще и сезонный пропуск Так, подожди, сейчас я заберу здесь Наверное, опять кредиты? Или что? Золото, сотка золота Так, ну что, давай Раз у нас много кредитов Возьмем нормальную карту Мощную И прокачаем ее Сколько? Четыре, это не то Как минимум нужно Чтобы была золотая или анимированная рамка Чтобы до легенды Шесть, что? Не, больше нету что ли? Да ну быть не может такого Да, только 6, прикинь Ладно Давай Блестящий логотип Магнита Так, нам хватает, да? Да, нам хватает на шан -Чи, даже Может быть улучшить при сбросе из вашей руки добавляют случайные карты Три штуки в нее Это на сбросах, друзья мои Для колоды на сбросах Очень даже неплохо подойдет Но, опять же, нужно, чтобы она тебе досталась в этот момент Так, мы можем еще что-то апнуть Какую-то карту одну А, мы на что нашли? На шан да? Хм. А кто же тогда? Я думаю, что Шанчи у нас может прокачаться, но нет. Белая тигрица понял. Анимированные. Итак, есть еще 50 кредитов. Все прекрасно, все как нельзя хорошо. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.